Кёла Норстрем – самый оригинальный бизнес-мыслитель современности, которого я когда-либо слышала. Вот назад он выступал на большую аудиторию среди 7000 участников. Я была одна из тех, кто слышал этот контент, я слушала каждое его слово, и после выступления возникла одна большая мечта – привести Кёла Норстрема в Киев. Огромное спасибо спикеру за то, что очень сложные вещи раскладывают на очень простые, показывает тенденции и э, говорит, в каком направлении произойдут изменения, готовит публику к этим изменениям, а также дает простые формулы и советы, как стать успешным при э, такой турбулентности, которую сейчас испытывает весь мир. Я первый раз попала на Кёла в 2005 году. И это было абсолютно разрывающее сознание мероприятие, потому что это был первый, первый футуролог, которого я видела живьем, и который, который действительно предсказывал понятные мне вещи. Для меня входит в двойку-тройку вообще самых великих на сегодняшний день. И у него есть еще одна прекрасная особенность, он очень вдохновляющий that the future is here in a way. I think the globe now is covered with a matrix that controls our lives. We can clearly see how capitalism, urbanization and digitization sets the frame of the human existence. The next 30 years will be all about cities and women in cities. We are transforming this planet from 220 countries to 600 cities. In those urban environments we can clearly see a power shift from men to women. Business still boils down to the creation of temporary monopolies. But what we mean by a temporary monopoly will of course be completely different tomorrow as compared to today and the great fight for us in business will of course be to break out of the cage of sameness originality will be the name of the game and how to reclaim originality will be the real game of the future Конечно, его идеи, они нестандартные. И, конечно, когда он их проецирует в 50-й год, через 33 года от нас, конечно, это впечатляет и очень интересно проецировать свои бизнес-планы, свои идеи в контексте вот этой вот, вот этой новой рамки будущего. Видно, что аудитория думающая, качество вопросов, качество дискуссии, приятно находиться среди этих людей. 300-400-500 человек интересуются этой темой. Киол очень легко подает блоками вещи, которые мы слушаем и слышим каждый день, читаем в интернете, в фейсбуке. И благодаря такой информации мы можем менять свои стратегии, особенно крупные корпорации, которые хотят быть лидерами. Отдельно скажу на камеру спасибо. Очень комфортно. Мы не сидим тесно и близко. Очень хорошо построены паузы. И, и то, что это сейчас осталось чуть постарше, хорошо работающий кондиционер, отличное освещение, хороший звук, не очень близко сидящие люди. Кто занимался комфортом, понимает, что такое комфорт на самом деле. Поэтому спасибо. Сегодня в этом зале было очень много талантливых управленцев, очень много талантливых топ-менеджеров страны